Всем снова здрасте, это снова, это снова я и наконец-то добрался до Питера и начинаем мы тут вести тренировки Адрес Ириновский проспект, дом 32, вот это вот спортплощадка Оргкомитет вот этого жилищного комплекса, я не знаю как это, ЖКХ, ЖБТИ или как-то так Выделил нам эту площадку, дал благословение, местные менты вообще не против Поэтому все хорошо, можно к нам уже присоединяться Расписание стабильное, понедельник, среда, пятница, начало 8.30, заканчиваем мы ровно в 11 ну, я все понимаю, у кого на завтра работа или учеба, можно уйти пораньше, без вопросов. Единственное, что нельзя опаздывать, потому что у нас очень жесткая разминка, которую мы вам сегодня как раз и покажем. Очень много ребят спрашивали, как вести тренировки. Ну, давайте по этому моменту потихонечку начнем проходиться. Сегодня у нас разминка. Но, помните, помимо того, что мы здесь в Питере занимаемся, нам самое время присоединиться. Ну, во-первых, потому что у меня, что у нас сегодня понедельник. В среду, 1 февраля, у меня день рождения, поэтому лучшего способа, чтобы прийти меня поздравить, как не предъявить свои ебало на очередную тренировку, вас не будет. Поэтому жду, это раз. Во-вторых, в Апрелевке занятия продолжаются, Серега с Андреем там в пути лица впахивают, устраивают вам огромное количество новых упражнений и планируют соревнования. Поэтому помните, в Апрелевке тоже остались ребята, в понедельник, среда, пятница, парковый 11, корпус 1. Сбор площадка. Ну и, конечно же, Москва. Москва у нас собирается в 13.00 центр зала метро Ламатинская каждое воскресенье. Поэтому можно не спрашивать у меня, когда будет тренировка. Расписание я вам обозначил. Оно четкое для трех городов меняться не будет. обо всех э, каких-то, может быть, перетурбациях и штатных ситуациях расскажем в нашем сообществе ВКонтакте. Поехали на разминку.